Всем привет, и что бы вы думали, я нашел в корзине предметов после обновы. Вы не поверите, еще одна золотая коробка с заданием. Так, сейчас переведу в игру. Посмотрим, что там на этот раз. Все та же тысяча кредитов, но уже задание поменялось. Получить мини-достижение мозголом стреляю только от бедра в ПВП. Ничего себе. Но если так, наверное, на нефтебазу надо идти. Сейчас сразу же быстро игру запустим. Так, погнали. Интересно, как это будет. Прицел при этом ставить, наверное, вообще не придется. Тупо от бедра стрелять, либо про кликом, либо зажимать вот примерно вот так. Пришлось, конечно, какое-то время подождать, аж полторы минуты, но в игре я запустился. Покажу самые лучшие моменты. Наша задача стрелять только от бедра, как в кске. И сразу какой-то нуба срывает все задание. Так, интересно, кто-то дымок положил, ну-ка, если пробежать. Вот этой халявы главное, в нужный момент появиться. Блин, собрали мой мозголом. Да. Далее пробовал, запускался с золотым скорпионом, такую точку ставил, после одного появилась которая. И, в общем-то, неплохо с нее залетала. Жаль, четвертому не рандомило, вы посмотрите, как близко я был от мозголома. Но это еще не все запускался также на пригород, на бесорубочку ставил глушитель, чтобы повысить точности. Знаете, на ближних дистанциях еще вроде как помогало, потому что залетало чаще, но ваншотило не всегда. Также ради эксперимента тестировал и Энфилд с глушителем, между прочим. Играл на карте Депо, пытаясь стрелять по головам и пару раз даже первое место занял. Ну я ж сам охренел, ну сами понимаете, играешь в Warfight, стреляешь чисто от бедра и выходишь первым. Вот серьезно, Энфилд с его невероятной точностью с бедра, в принципе, может вам это дать. И вот так рандомило очень часто, правда, патрон не хватало для продолжения серии, но я уже к этому привык. Ну и что бы вы думали, с какой пушкой у меня все же мозголом получился? Да, это зимняя калика с глушителем, смотрите сами. Вот такой мозголомчик я сделал, стреляю только от бедра. Лайк, я думаю, ты уже поставил. А прямо сейчас откроем коробочку и... Да, тысяча кредитов, пин-код на почту, как обычно. Давайте разыграю эту тысячу кредитов между вами. Для участия нужно просто подписаться на мой канал, подписаться на мою группу ВКонтакте и что-нибудь в комментарии написать. Ну а слева у нас победитель прошлого конкурса на 3000 кредитов. Пиши в личку на ютубе, чтобы забрать приз. Пока.